Это будет очень нетипичное. Поведать вам хочу я, что-то очень личное, личное насколько вообще это возможно. Взглянуть на суть вопроса самому мне сложно. На первый взгляд проблема несложная вообще. Во внезапно вылезшем дело все прыщее Я бы даже показал, мне вроде не зазорно Но песню заблокируют, ее приняв запор, порно Получить медпомощь можно где на шару? К сельскому пошел я ветеринару Как специалист он очень-очень крут Люди от его лечения не мрут Смотрит он причину болезненного зуда Не ящур, говорит, и даже не простуда Объявил торжественно, как и тоста У тебя, дедуля, обезьяния оспа Страшная зараза, доктор говорит 18 раз хуже, чем ковид Африка болеет и Европа вся кто там будет следующий Ведите, порося И вот с прыщом на жопе От оспы обезьяней Хромаю я домой Писать, чтоб завещание Где лекарство взять От оспы обезьяны Когда в сельмаге нашим Не найдешь бананы Слезы, сопли в голове Из навоза каша Мысли вдруг Эх, где дедуль не пропадала наша Быстро тряпка соберись Ну хотя бы для вида Вспомни, как Страна Спаслась от ковида Сексом в масках год назад Занимались все мы Даже я, хоть и за лет Нет такой проблемы Аспирина про запас у всех Лежала тонна В куровнике работали бабы удаленно Полиция гуляющих Тогда хватало смело Если тот гуляющий Идет без ивела. На расстоянии выстрела С коллегой был Путин Хотя тут ничего не изменилось по сути Со здравоохранением случилась просто мистика От коронавируса опухла госстатистика Антитела оценились дороже фунтов стерлингов А божий кар и звал Все это Герман Стерлигов И вдруг в этом году В феврале в конце Стало можно даже посетить концерт Подпевать Киркорову Средь толпы народа Не требуя с артиста Его кьюар Года. Без масок секс возможен Теперь зимой и летом Но бабки я своей Не сообщил об этом И нафиг не нужна Стала вакцинация А просто началась воен спецоперация. Вот в чем окончание эпидемии причина Спасает от ковида Нас ненька Украина Как логично объяснить Нам такое чудо Там заразу сделали Вирус был оттуда А раз Название оспы исходит от Гибона, Может замутить чего, ну где-то близ Габона, Где еще там воются эти обезьянки? Нужна спецоперация срочно на Шри-Ланке Господин наш президент, решите это сами Можно и в Непале, можно во Вьетнаме Ну или в Бразилии, прошу вас, ради бога Диких обезьянтам там. Очень-очень много Президент услышит Верю безусловно Несмотря на чири Сижу на жопе ровно Огласите список фейковых болезней Нету для России ничего полезней Монетизация как отсутствовала, так и отсутствует Работа канала возможна только при вашей поддержке Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!